Сергей Собянин рассказал, что заниматься спортом на улице и совершать прогулки по городу можно будет. Когда новые случаи заражения будут исчисляться десятками или сотнями, может быть и еще меньше, а не тысячами. Об этом мэр города сообщил в эфире телеканала «Россия-1». Глава города пояснил, что разрешать раньше времени прогулки очень рискованно. По его словам, сейчас нужно аккуратно подходить к послаблениям, чтобы не произошло обратной волны заболевания вирусом. Мэр города также напомнил, что с 12 мая в Москве и области необходимо использовать индивидуальные средства защиты на объектах торговли или в общественном транспорте. При этом на улице данный режим носит пока рекомендательный характер. Ношение масок и перчаток на улице рекомендовано, но у нас действительно нет документов, обязывающих людей носить маски и перчатки на улице. Но в помещениях и в общественном транспорте обязательно носить, сказал Собянин. За нарушение предписанного требования гражданину придется заплатить штраф в размере 4-5 тысяч рублей. Кроме того, санкция будет наложена также в случае, если москвич будет использовать лишь одно средство индивидуальной защиты. Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 4,6 миллиона случаев коронавируса, свыше 311 тысяч человек скончалось. В РФ зафиксирован 299-941 случаи коронавирусной инфекции в 85 регионах.